Здравствуйте, друзья! Отвечаю на комментарии под предыдущим видео по поводу книг. Братан, они не продаются. На Мальдивы поедем как-нибудь в следующий раз. Для того, чтобы заработать какую-то денежку, я могу обратиться к своим подписчикам, которые у меня уже есть на канале. Проанализировав некие отчеты, которые мне составляет моя команда, которую я уже имею. Я э, готов, ну, могу сказать, что мне деньги перечислили какие-то ну, не особо большие. ну, Допустим, от 100 рублей до 800 рублей мне перечисляли. Вот. Небольшое количество людей. Дело в, немножко в другом, что, возможно, это не так-то уж и много может быть для них. Но для меня такие суммы являются достаточно большими. Не потому, что на них можно много чего сделать или, или что-то приобрести, а потому что я вижу, что люди готовы помогать тому делу, которое я делаю, и которое... Это просто, это просто свидетельствует о том, что я не безразличен для аудитории, которая меня слушает. А это самое важное. Как в данный момент для меня. Это это это очень важно в данный момент для меня. Вот. И, конечно, мне мне слегка противно это делать. Может, даже не противно. Мне немного совестно это делать. Но под описанием к этому видео я выложу ссылку. Я сейчас... Я сейчас не, не, не нуждаюсь в каком-то, что ли, лечении физи физиологическом, то есть сравнительно с тем здоровьем, которое у меня есть. Допустим, операция, операция на руку, которая вот наполовинку работает, наполовинку не работает. Я не хочу ее делать за деньги, я не хочу ее делать платно. Я хочу, чтобы... Я хочу... я Буквально, наверное, в качестве. Даже если у меня будут деньги на эту операцию, я не хочу, я не хочу давать деньги врачу за то, что он меня будет лечить. Я могу это сделать даже в качестве протеста против той системы, даже медицинской, которая у нас существует в данный момент. Я не хочу тратить деньги на, за то, что, меня буд, что мне будут помогать. Я не хочу тратить деньги на то, что мне будут помогать. И я хочу, чтобы в моей стране везде было так, что тебе не нужно платить за то, что тебе помогают. Если ты попал в беду, если ты пострадал, если ты покалечился, если ты получил травмы, какие-то увечья, то будет ли иметь, иметь какую-то моральную цену поступок тот, за который тебя отблагодарят материально и каким ты будешь человеком после того если ты не поможешь другому человеку если ты не поможешь другому человеку в тот момент, когда он будет в этом нуждаться если он не сможет тебя за это как-то отблагодарить разве что помолиться за тебя а возможно это даже будет иметь намного большую цену и принесет тебе намного больше пользы, нежели нежели другие действия нежели тоже даже материальное какое-то возмещение как вы думаете ребята так вот к сожалению в описании под этим видео находится ссылка на которую я прошу всех не безразличных обратить внимание и причем причем вот это моя какая-то вот я сейчас схожу мою прихоть некую прихоть Можете считать это капризом. Я не хочу, чтобы мне слали деньги, пускай даже ну, не особо большие, пускай даже те самые 100 рублей. Я не хочу, чтобы мне слали деньги те люди, которые мне деньги уже прислали. Я хочу, чтобы, я хочу, чтобы, я, я хочу, чтобы подтвердил свое небезразличие именно ты. Тот, кто еще ничего не сделал для того... Э для развития того дела Которым я занимаюсь А я занимаюсь немного немалым, Я занимаюсь подъемом нашей страны Из социальной ямы Самая страшная яма Это социальная яма Когда не то что Другие тебя считают Никем Мало ли того что никем Мразью последней А когда ты и сам начинаешь в это верить Я не хочу чтобы так было в моей стране Поэтому всем успехов и храни вас Бог, ребята. До встречи в новых видео.